Всем привет, дорогие друзья, и да, знаешь, я умею выкладывать видеоролики раз в неделю, как-то так, немного задержался, хотя на самом деле хотел этот видеоролик выпустить гораздо раньше, навалилось кучу дел, ну, поэтому он выходит сегодня, надеюсь, вы на меня не обижаетесь за это, видеоролик, как вы по названию уже поняли, это так, как вам с робоксом. Project Playtime и Poppy Playtime я в целом понравилась, вот эта вот часть видео, да. Некоторые люди вообще от меня не ожидали, что я в Roblox пойду, я сам у себя такого не ожидал, но раз уж я снял видеоролик про Roblox Project Playtime, там, Poppy Playtime и так далее, да, я вижу смысл снять видеоролик с Hello Neighbor, и чем я как раз-таки сейчас и занялся. Ну вот, на подходе уже первая игра, Hello Neighbor обычно первая часть, кстати, у нас будет видеоролики еще там какие-нибудь альфа и так далее, да, Попробую найти их на просорах а, непосредственно всех игр а, этого роблокса, да. Ну, давайте начнем. На самом деле, кстати, классно выглядит игра. Стилистика очень похожа на оригинальные Хэллоуны, вы поняли, про первый акт и так далее. Он достаточно похож с настоящей игрой. По поводу управления, здесь я ничего сказать не могу, но нормальное, но иногда бывают баги, ошибки, что что-то не берется, что что-то очень трудно взять. Эээ... А но ну, в целом, в целом, вот именно эта игра достаточно неплохая, но мне понравилась, она сделана достаточно классно, то есть она прям прям похожа на оригинал. То есть я не знаю, как здесь еще что-то комментировать, потому что эта ну, игра полная, говоря, полная пародия, совсем она возможно пройти, ее можно пройти до конца, но я просто решил не тратить свое мнение полностью на эту игру. Свое время. Да. Вторая игра это у нас уже непосредственно игра, которая... Здесь в онлайне сделано, грубо говоря. И причем сделано достаточно плохо, потому что... Ну, мне правда, вот, искренне не понравилось, что эта за игра. Она сделана максимально ужасно, если можно так выразиться в рамках игр. Ну, потому что если брать прошлую часть, прошлую часть, по крайней мере, на синглплеера, сделана офигенно. Здесь нет выбора режима, хочешь ли ты играть один или хочешь ты играть с друзьями. И мне не нравится ни сам сосед, ни самая стилистика дома. Я не понимаю, как это связано с сюжетом Хэллоу Немер, как это вообще связано с Хэллоу помимо соседа, который здесь находится. Все, ну типа, мне больше комментировать здесь особо нечего, потому что игра, ну прям, сыровата. Я не говорю, может это весело, может побегать по байсику, но смысла в этой игре я не вижу. Как-то так. Ну и третья игра, вот эта вот реальная пушечка, которая у меня реально зашла, я начал проходить эту игру прям-таки нормально, взялся за нее. Эта игра непосредственно про ну, можно сказать, альфу первую, при альфу вот именно вот этих частей, причем игра сделана очень классно, мне нравится сама графика, мне нравится сама стилистика, причем она выглядит прям реально как настоящая игра, с, менее, с минимальным количеством ошибок багов и так далее, управление и механика прям классно, вот, вот эта вот игра мне прям понравилась, то есть, типа, я пытался даже пройти, но там я где-то один момент провтыкал бур, и, соответственно, прохождение стало невозможным, я решил, ну... Покажу вам то, что получилось, здесь прям отдельная хорошая локация, прям реально красивая игра Реально хорошая механика, самоуправление тоже достаточно прикольное Соответственно, как для игры в Roblox, вот типа вот именно такой мини-игры, как которые придумали кто-то просто так, да Очень классно сделано, мне прям понравилось, максимально понравилась эта игра Прям супер Потому что я начал реально приходить, я реально сел и потратил свое время на прохождение этой игры Говорю же, я бы прошел ее полностью, но это только если вы там лайки поставите, покажу полное прохождение. Этих игр также, если вам понравилось, вот понравилось что-то подобное, где я разбираю просто игры в Роблоксе. Я, кстати, не знаю, может ли оно кому-то понравиться или нет. Но если захотите, сделаю вторую часть про холодный Эмбер 2, посмотрю, покажу вам самые боги пороги у породии, либо самые лучшие игры, как вы захотите. Это все в комментариях напишите, всем удачи. Типа вот такой получился коротенький видеоролик. Всем пока.